Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика про публичное предложение. Давайте представим ситуацию. Идут публичные торги, цена снижается до самого максимума, но никто не приходит и не подает заявку на приобретение данного лота. Что же происходит с этим имуществом в данной ситуации? В этом случае производится собрание кредиторов вместе с конкурсным управляющим, где они решают, что же будет дальше. И у них есть три варианта. Вариант номер один – это имущество кредитор забирает себе в счет погашения задолженности и торгов больше не будет. Второй вариант – торги назначаются с самого первого этапа ДАС нашего аукциона. И вариант номер три – это когда торги начинаются снова с публичного предложения для того чтобы понять как будут проводиться торги и будут ли они вообще назначены нам необходимо просто отслеживать сообщения о торгах либо на коммерсанте, либо на электронной площадке или на фидресурсе если вам помогло это видео ставьте класс если вам она понравилась, подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, пишите прямо под этим видео. Мы всегда рады вам помочь. Всем отличных торгов и отличного настроения. Всем пока!